Всем привет! Мы расскажем только самые интересные и актуальные новости. Сегодня с вами я, Олег Скиданов. Начинаем наш выпуск. Женское ли делали покорять космос? Девушки КФУ добиваются новых результатов в астрофизике. Выучить татарский язык бесплатно. В КФУ проведут бесплатные курсы татарского. В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Казанский федеральный университет сохранил свои позиции в рейтинге тысячи лучших университетов из 77 стран мира за 2017-2018 годы, составляемый журналом Times Higher Education. Всего в него попали 18 российских вузов. Среди российских вузов КФУ занимает пятое место. Ну а с 6 по 8 сентября в Казани проходит ежегодный татарстанский нефтегазохимический форум. Это одно из самых крупных международных мероприятий в нефтегазовой отрасли России. О подробностях форума в сюжете Олега Кашина. 6 сентября в выставочном центре Казанской ярмарка открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Это крупнейшее международное мероприятие, которое проходит при поддержке президента Республики Татарстан. На форуме проходят не только выставки, но и научные конференции, связанные с разведкой новых месторождений нефти и газа. Ежегодным посетителем форума является Казанский федеральный университет. Выставка для нас дает возможность больше выйти на предприятия, которые занимаются добычей и переработкой углеводородного сырья. И, конечно, наши научные исследования, наши разработки в этом направлении здесь тоже востребованы. Нефтегазохимический форум это эффективная площадка для расширения границ делового сотрудничества отраслевых предприятий. Кроме этого, на форуме продвигают современные технологии для предприятий Республики Татарстан. КФУ не только активно развивает технологии в области нефти и газа, но и ведет переговоры с партнерами, договариваясь о новых проектах. В рамках нефтегазохимического форума э, проходит ряд выставок, форумов и конференций, например, Гео Казань. Седьмая выставка э, Гео Казань. И четвертой конференции. И в организации этой конференции участвует Институт физики, Кафедра астрономии космической геодезии, Институт геологии сопровождает вот это мероприятие. И, конечно, ежегодно мы общаемся с нашими партнерами на площадке форума, ведем переговоры, договариваемся о выполнении ряда новых проектов. В этом году на форуме зарегистрировалось более 200 предприятий из России и зарубежья. Нефтегазохимический форум закончится 8 сентября. Олег Кашин, Давлетьяров, Довлетьяров, Универньюз. Расширить знания о верхней части атмосферы Земли станет проще. Каким образом искусственные спутники превратятся в самые яркие звезды ночного неба, удалось выяснить Адель Миловой.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 и находила необходимые параметры, которые мы могли бы рассчитывать заранее перед экспериментами. Шимилова, Владислав Михневский, News. Татарский язык стал еще доступнее. Казанский федеральный университет вновь открыл регистрацию на курсы татарского языка. О том, как легко постичь этот тюркский язык, узнал Денис Панкратов. Обучение татарскому языку легко, доступно и бесплатно. Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого вновь запускает курсы обучения татарскому языку. Русский вы, татарин или гости за рубежа значения не имеет. Программа обучения состоит из нескольких уровней – от начального до продвинутого. Занятия проходят два раза в неделю, в течение трех месяцев. По окончании курса участник получает сертификат о прохождении курсов. Однако для этого придется постараться. В конце участников будет ждать письменный и устный экзамен. Казанский федеральный университет проводит курсы с 2008 года, а с 2014 курсы проводятся по государственной программе по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана. В 2014 году была принята государственная программа по развитию и сохранению родных языков народов Татарстана, и в программе есть специальный пункт отдельный, это курс татарского языка для населения. Вот, по, программе, по этой программе мы каждый год проводим бесплатные курсы татарского языка для населения города. В прошлом году татарскому языку обучались 400 человек, среди которых и студенты-иностранцы. Обучение проводится докторами и кандидатами наук, а также специалистами по татарскому языку школы татаристики. В этом году планируется набрать 10 групп, которые будут организованы после прохождения общего тестирования. Электронная регистрация доступна до 14 сентября для всех желающих на сайте Казанского федерального университета. Оповещение о начале занятий придет слушателям по электронной почте. Денис Панкратов, Владислав Михневский, Универньюз. В одном из парков города пропали пернатые любимцы горожан. В чем кроется причина исчезновения, узнаешь прямо сейчас.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 На этом у меня все. Будь всегда в теме с Универньюз. До новых встреч!